Всем привет, дорогие друзья! Продолжается цикл новогодних выпусков самой главной аналитической программы на мировом телевидении FIFA прогноз Для вас ее сегодня проведут я, Игорь Белоногов и... и Александр Фирсов Да, добрый день, дорогие друзья У нас сегодня самая топовая лига, которую вы себе даже не можете представить и кем же мы сыграем Давай название этих клубов, потому что я переживаю, что я их не выговорю Давай, лучше с телефончика У нас сегодня Аль-Шабаб против Аль-Итифака чемпионат Саудовской Аравии. Ну, команды, как ты уже сказал, занимают топовые позиции, да. третье, четвертое место, поэтому будет интересно за этим посмотреть. Ну и, к слову, даже в этой фифе они все-таки раскрашены больше, чем две звезды, поэтому я думаю, что нас ждет интересный матч. Да, я тоже на это надеюсь. Поехали. Поехали. Итак, что, понеслась? Хорошо. Аль-Шабаб Аль начинает. Господи, как это звучит? А? Аль-Итифак. Аль-Итифак это название какого-то факультета, знаешь? Угу. Ско сколько их там было в этом в Гарри Поттере? Четыре. Э -э вот. Пятый просто не был упомянут. А, на самом секрет деле секретный факультет. Да -да, да, да, да, да. Видишь, они даже в форме сборной Слизерина бегают. А -а -а. Нет, очень похоже на Татарстан, но. Может, это... А это Ру... в Рубин 16, вот эта вот знаменитая команда. Ой, не надо так. Интересно. Неплохо. Вс ⁇ в смысле, они умеют бить. Смо... Чего? А может еще разочек? Не надо? Ну нет уже. Подожди, я, я твоего вратаря знаю. Ты же легенда Самарских крыльев Советов. Был там нек некогда такой вратарь. Я вот его жизнь более... помотала, да? да? Да. Самара, Саудовская Аравия. Ну, Се любит человек все. Mm -hmm. Потом мы его увидим в Сыктывкарском роторе 14. Mm -hmm. Не знаю, как называется клуб из Сыктывкара, mm -hmm. а Саратов. Mm -hmm. Саратовский Сокол, понимаешь, там там а. все, полное попадание. СС сокращенно. ой ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! ой, ой, ой. Есть, первый. Да, так слушай, причем красивая комбинашка. -то. Но все, он все, да, кончился. Комбинация это вот. в целом была красивая разыгранная. От обеда, понял, да? Это был <с обед, да? Да, это был обед. Знаешь, что я понял, что у тебя в целом команда выше не только по количеству звезд, но и по росту. Ты На такие аспекты обращаешься? Ну, борьба за верховой мяч, вот это все. То есть, в принципе, нужный показатель. Фу. Ну, просто стоял. Ну, вообще, это его роль, как бы, я думаю, в клубе. он Вместо тренировочного столбика у них. не Нет. С чего бы? Выйди, выйди, выйди. Нет. Ты давай прямо отсюда. Да? Проверим. А, правильно. Ну, нога есть, бить может. У меня тоже, смотри, есть. Заряженный. Я тут вообще что-то какой-то, этот... Бешие. что это аль сагур, аль -сагур. А может, у тебя еще удар есть но удар ну есть ну ну чуть-чуть ну, а чуть -чуть. ты крутил или нет да обычно ну вот надо было попробовать ради интереса всяком случае скорость рывков у него прям такая главное не начинать за этих челиков финтить короче потому что мне кажется что будет смешно но тут чисто моя ошибка. Это вот это кто? Диоп. Диоп. Вот он так и празднует гол. Диоп. Диоп? В Израиле же есть такая штука, что похожая на название твоей команды, когда никто не работает. Шабат. Да. Почему-то у меня такой ассоциативный ряд. Интересно сейчас. Интересно. Согласен. Есть. А он замаскировался под твоего вратаря? Ага. Тот думал, свой бежит. Хитро, хитро. Букар. Букар. общем, я, кстати, был уверен, что будет офсайд. Не верил я в Челика, что он так рывками открывался. Ну, они, походу, слушай, это, мягко говоря, не чемпионат Австралии, который мы имели счастье поиграть. Да-да-да, вот тот знаменитый да. матч командами по ползвезды. Да. Тут, тут все намного лучше. Надо написать открытое письмо ФИФУ, uh -huh. чтобы вернули российские клубы А я думаю, они бы сами рады И там же вопрос в другом Кто не оставить их у себя Эксклюзивом Эксклюзивом. Что, тут еще один угловой зарабатываем. 45-ая минута Все в порядке? Да Как Новый год прошел? Вот. Лучше, чем у моей команды, за которую я сейчас себяю. Потому что я уверен, что на Новый год они это. Чай только попили. А, то вот. Так, что, первый тайм, да? Ну, видимо, да. Статистику, наверное, надо посмотреть. Статистика, в принципе, говорит сама за себя, да? По ударам ты меня перестрелял 9-4. Удары в створ. Вообще у меня ваншот, ванкил. Один удар, один голову сто процентов. Да, точность посов немножко проседает. И было у меня два угловых. А, ну у тебя был один офсайт. И у меня одно нарушение, вот, где-то в середине поля, то, что было. В принципе, статата плюс-минус равная. Ну да. Продолжаем. Да еще в целом. Как, достаточно. Боевой? Продолжаем все это дело. Чего? Чего? Кого? Какой он грустный. Ну, он пенальти заработал. Бы... А вот я тоже не понял. Что? А -а -а. Интересно. Так. интересно. Ладно. Все мы знаем эту двухбуквенную контору. А. Вот так вот. Ночь. Ну, ну, собственно, ладно. Вопросы больше как бы не имею. Так, и... Ну, ну да, пожалуйста. Ам, ам... Ладно. Я как бы... Что? Что? Ладно. Вот какое сегодня число? Сегодня... Вспомнить надо бы, конечно. Какое у сегодня число? Вполне себе рождественское. а и видишь? Ну, это не важно. Я мысль закончу. Mm -hmm. И у меня у команды форма напоминает эльфиков Санта-Клауса. Mm -hmm. Эльфиков убежать нельзя. Смотрел Гарри Поттера. Это, да, ну вот, как бы помнишь, что там за Доби они сделали? Жестоко. Вот, поэтому отдай мяч. Пожалуйста. Сейчас, извините, зря, зря канул. Тут, как бы, да. Тут... Ну, чел думал, ворота где-то там. Так. Ой, вот тут вот обидное. Обидный момент. Не то неразбериха, суета. Так, и все, да? Все, да. да 4-1 у нас завершается матч. Альш. Шабаб. Шабаб. Шабаб. Шабаб. Шабаб. Шабаб. Шабаб. И грустный фигурант по хлопу. Ну что, смотри, в принципе, по статистике она в два раза, да, если мы говорим про удары 15-7, 9-3 по ударам в створ, владение мяча, в принципе, показатель, который особо ни на что не влиял, но он поровну. Точность ударов, опять-таки, точность пасов выше у Аль-Шабаба. И, как ты думаешь, такой исход вполне может быть? Честно, я без понятия, что, если это чемпионат Саудовской Аравии, мы... Решили разнообразить э, наш, наши выпуски, поэтому 21 год. Решили попробовать что-то вот такое. Честно, вот я думаю, ты тоже вряд ли эксперт по Саудовской, Саудовской Аравии. Да, по саудовскому футболу. вот, Но это две топовые команды в своего местного чемпионата. Ну и в принципе результат вполне топовый, да, во всяком случае, по числу ударов по вот этому всему. И согласись, играть за них было очень интересно. Да, да, абсолютно. Это вообще не Австралия, ни разу. Вот, тут есть, как сказать, игроки, которыми можно так очень здорово показать. Вот. Ну что ж, 4-1 наш прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии. Аль-Шабаб, аль... -Шабаб, аль... Э -э этифак. Этифак. Да, Этифак уже? Давай, давай уточним. Да, Этифак. Все, да. все верно. Все. Ставить или нет, выбор за вами. Но ну, а эту программу для вас вели в футбол играли Александр Фирсов. Игорь Белоногов. Смотрите ФИФА прогноз. Пока-пока.